Ищешь удаленную работу со стабильной зарплатой? Компанию Remote Employees требуется тестировщик программного обеспечения. Обладаешь аналитическим складом ума и внимательной к деталям? Если у тебя есть базовые знания тестирования, ты ориентируешься в начальной базе современных языков программирования и знаешь английский язык, мы готовы рассмотреть твою кандидатуру. Записывай видео о себе на английском языке и присоединяйся к Remote Employees.